Хочет убить. Правда, в ТикТоке говорили, что мальчики бьют. Что девочки бьют мальчика. Иди нафиг. Люди, помогите мне. Блин, наши все кроссовки. У меня уже кроссовки новые. Новые. Позавчера купили. Не уже все грязи. Да пошла ты! Настя, то не машина тренера, то не это, то не машина тренера. Иди! Помогите! И вот так вот мне приходится жить с ней. Вот мы уже возле магазина. У меня есть 500 рублей. И она опять заходится. Ответьте! Я в свою лигу. Мне долго надо заесть и попашу купить. Блин, а рука девочка. Да. У нас девочек младше больше, чем пацанов, поэтому несправедливо. Справедливо. Поэтому девочки всегда бьют. Маша бьет всегда колесо пруда. А Они пожать друг друга бьют. Это а не ешь одна Эдуардина? Да, Мы да, да. э -э -э. А вы ржете на уроках? Иногда, когда у тебя ржет. Я почти на каждом уроке, кроме, кроме у Карновой и у Карлида, я почти всегда смеюсь. И кроме, ну и истории, извиняюсь. И все же. Здрасте. Трактор. Трахтор. Трактор? Трактор. Скажи, Какой? Пойдем наконец-то. Ну, ну, а? да, ты что? Ты? Не, ну ты извиняйся, мне теперь видео переснимать. Спасибо.